Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Галина Жилкина, город Тольятти. И этот урок будет посвящен теме, как почистить куки в своих браузерах, чтобы вы входили в кабинет без старых хвостов, которые запомнили ваши компьютеры. Сейчас мы рассмотрим для браузера Яндекс. В Яндексе, так же как и в браузере Google Chrome, справа вверху видите такое колесико, если подвести курсор, написано «Настройки браузера Яндекс». Нажимаем на это колесико. Так, также ищем раздел «Настройки». Вот он вверху. Нажимаем «Настройки». В принципе, Яндекс создан по подобию Google Chrome практически. Такие же настройки. Так, спускаемся вниз. И то же самое. Показать дополнительные настройки. Также есть папка ⁇ Очистить историю ⁇ Открывается такое окошко ⁇ Удалить следующие элементы ⁇ Вы можете выбрать за какой период. Ну, я также рекомендую за все время нажать и дальше ⁇ Очистить историю просмотров, ⁇ Очистить историю загрузок ⁇,⁇ Очистить файлы куки и другие данные сайтов и модулей ⁇,⁇ Очистить кэш ⁇ Удалить сохраненные пароль это не обязательно. Очистить данные автозаполнения форм, это ставим обязательно. Удалить данные сохраненных. Удалить данные в сохраненных приложениях. О сохраненных приложениях. Тоже ставьте птичку, чтобы вы заходили в свой кабинет уже как с чистого листа. Чтобы все хвосты старые, которые мешали работе, чтобы они не сохранились. И также нажимаем кнопку Очистить историю. Ждем некоторое время. Все, ваша история очищена. Желаю успешной работы. Надеюсь, что этот урок вам тоже был полезен. Всего доброго. С вами была Галина Жилкина, город Тольятти.